Обирай все, что хочешь Я тебя не держу И смущение вряд ли На лице покажу Если ты позвонишь мне Трубку не подниму Да мне надо лечиться Сейчас поеду к врачу Не понимает Не воспринимает Не обнимает Порой судьба Эти мгновения Нас добивают но расставляю все дочки на пай, кто поехал. Жил на лопатке и послал тебя на Может, где-то в пустыне, ждет тебя, твой король. Я тащусь в этом мире, ведь я знаю пароль. Порой судьба